Для всех, кто собирается сейчас искать объекты на аукционах, небольшая подсказка. Перед тем, как начать искать объекты, составьте техническое задание. Почему? Я вам объясню сейчас детальнее, но из чего нас состоит. Первое. Напишите себе, что вы покупаете, по какой цене покупаете, в каком регионе и какая конечная цель вашей покупки. Первое. Что вы покупаете? Напишите, квартира, машина, возможно, какая-то техника или оборудование для бизнеса. Что это вам дает? Это дает, что за одну единицу времени вы больше объектов посмотрите. Если вы будете нацелены на квартиру, все остальное просто будет проходить мимо глаз. Иначе э, на торгах очень много всякого имущества, и очень будет большой соблазн и это записать, и то, и так далее, потому что, действительно, вот там калейдоскоп хороших цен. Второй момент, да, э, это цена. Для чего нам цена? Если у вас написано, я покупаю квартиру, там двушку в Москве по такой-то цене, первое, Сформированная вот эта вот цифра вам говорит, что выше этой цены вы не смотрите, сразу отсекаете, не рассматриваете, не узнаете детали, хорошая или хорошая квартира. То есть опять же оптимизирует ваше время. Второе, когда вы участвуете на торгах, я вам скажу точно, когда вы дойдете до потолка цены, которая для вас приемлемая когда вам квартира еще выгодная, и кто-то поставит выше, у вас будет соблазн тоже сделать следующий шаг. Если вы цену определите, вы уже не сделаете этого. Вы будете четко знать, что если квартира покупаю за столько-то, если земля, то за столько-то, если автомобиль, ну и так далее. Следующее, в каком регионе вы покупаете? Многие, опять же, хотят покупать в своем регионе. Если первый раз вы это делаете, в своем регионе на самом деле лучше, проще, приехал, посмотрел и так далее. Но здесь нужно понимать. Выбрав только свой регион, вы сразу отсекаете еще очень много, ну скажем так, тысячи вариантов. Потому что в других регионах, куда можно доехать и посмотреть через риэлторов, да, удаленных помощников, скажем так, объектов тоже очень много. Поэтому с регионом подумайте, новичку проще покупать около себя да, в доступности. И последнее с какой целью вы покупаете? Казалось бы, да, ну там для перепродажи или для себя. Тут важный момент. Если вы для себя покупаете, это одна квартира, это понятно. А если, например, вы покупаете квартиру для перепродажи, ошибка, что вы начинаете к этой квартире относиться, как будто бы вы будете там жить. То есть это абсолютно разные квартиры. В первом случае вы смотрите, куда выходят окна. А во втором случае вы смотрите, сколько людей звонят по этому объявлению, если вы его разместите на продажу. То есть есть ли спрос на этот объект. И здесь, наверное, я вам хочу сказать, что Объекты для себя и для перепродажи абсолютно разные. Первое. Второе. Если вы хотите на перепродажу и думаете, вот я буду зарабатывать на недвижимости, буду перепродавать. Недвижимость не самая лучшая, да, то есть здесь я говорю в том ключе, что самая лучшая именно для вас. Это то, в чем вы разбираетесь. И опять же, начните с небольших объектов, с небольшими рисками в той сфере, в которой вы специалисты. И постепенно, постепенно покупайте, продавайте, покупайте, продавайте. Дело дойдет и до больших объектов. Не сразу, но как бы гарантированно, стабильно да? и наверняка. На этом все, друзья. Пишите вопросы, будем отвечать. Итак, да, кстати, удачного поиска.